Здравствуйте, дорогие друзья! Всех приветствую! С вами на связи Виктория Момотова. Сегодня я вам представлю юридически значимые доказательства, подтверждающие то, что ипотека в силу закона, либо договора, это все является ничтожными и незаконными сделками, которые нас с вами, да, граждан СССР, вводят в заблуждение. Такие организации, как районные, областные, городские суды, в общем, федерального значения, Росреестр и службы судебных приставов. Значит, я вам на нашем примере, который мы направили в... Понятно, что суды прошли, но мы решили направить такое заявление-возражение, а в организацию, минующую себя районным судом, такое заявление возражения, мы поставили в известность Росреестр, и мы поставили службу судебных приставов. Разъясняю вам по существу. Значит, от живого человека, живого гражданина СССР, это юридически значимый факт, который удостоверяется нотариальным свидетельством согласно по форме 3.6 приказа Минюста 313, согласно статье 82 основ закона о нотариате. Уроженца. Вы пишите обязательно, как у вас в свидетельстве о, о рождении вашем указывается, полностью переписываете, да? Ну, на примере Игоря Андреевича Волкова, проживающего по такому-то адресу. Кому пишем? Лицу, именующему себя судьей, организации Сыктывкарский городской суд и угрн отсутствует, Никитенковой СН. И указываем адрес. Здесь вам нужно еще добавить, кому это Росреестру по вашему региону и кому Управлению службе судебных приставов. И заинтересованные лица у нас, заинтересованные лица в нашем случае является лицо, которое именует себя судьей. Почему именует, я вам поясню дальше. Лицу, значит, именующему себя представителем от такого-то банка и лицу, именующему себя от имени Росреестра по Республике Коми. Значит, данное заявление будет, ссылочка на скачивание под данным видео, значит, организации, именующую, организации, именующую себя Сыктывкарским городским судом, которая не состоит в налоговой инспекции. Если вы проверите в отношении своих районных судов или городских судов, да, ни один районный городской суд не состоит в налоговой РФ, значит, которая не состоит в налоговой инспекции как данная организация, то есть как городской суд, принято заявление данным судом от третьих лиц, именующих себя представителями банка, о разрешении организации, именующей себя судом общей юрисдикции Российской Федерации в лице, в лице Никитенковой, именующей себя, в свою очередь, судьей, почему именующую, я по тексту разъясню, о снижении оценочной стоимости в отношении собственности, Живого человека, живого гражданина СССР указывайте свое имя, отчество и фамилию, дату вашего рождения указывайте и место своего рождения, как указано у вас в вашем свидетельстве о рождении. Вот этот факт является юридически значимым фактом. И все свидетельства, свидетельства Федовита, а свидетельство живорожденной женщины, живого живорожденного мужчины, это все не является юридически значимыми документами, товарищи. Вас вводят в заблуждение. Давайте. На поле боя использовать то орудие, которое у нас имеется. А у нас имеется статья 82 основ закона о нотариате и а, приказ Минюста 3013, 313 это вот форма. Вы откроете и почитаете, что а, о признании гражданина в живых это есть такая готовая нотариальная форма. Не нужно изобретать велосипед, когда он уже изобретен давно подтверждает нахождение вас в живых как гражданина, как человека, как гражданина СССР. Почему вы поймете потом? Дальше. Значит, вот в нашем случае, да, у нас ипотека, она вот в июле месяце было вынесено апелляционное определение, дальше мы подали касацию, нам отказались передавать нашу касационную жалобу на касационное рассмотрение. Вот, и на какой стадии сейчас находится дело, то есть человека шантажируют, вымогают с него его имущество. И, значит, лица, именующие себя представителями банка, подали сейчас заявление в районный суд, той судье, которая выносила решение по обращению взысканий на заложенное имущество да, в отношении моего доверителя. О, том, о снижении цены ее рыночной стоимости, потому что прошли торги дважды, и они не состоялись. Мы пока ожидаем, мы не согласны вообще ни с чем, мы не согласны с тем, что здесь все действия по ипотеке, все договора, которые были подписаны с моим, доверителям являются юридически да, допустимыми законами. Разъясняю вам, почему. Значит, в вашем случае вы можете не указывать о снижении оценочной стоимости, а указать просто обстоятельства дела, что в отношении вашего имущества, в отношении вас был подан иск. То есть вы этим заявлением ставите в известность вот эти три органа, о котором я говорила выше, о фактах каких. Значит, согласно пункту 2 статьи 41 Федерального конституционного закона от 7.02.11 года ФКС 1 о судах общей юрисдикции в Российской Федерации написано что касационные суды общей юрисдикции, апелляционные суды общей юрисдикции, верховные суды, краевые, областные, суды городов федерального значения, то есть районные, насколько я понимаю, суды, суды автономной области, суды автономных округов обладают правами юридического лица. По сути, вот в нашем случае, согласно данного ФКЗ, Сыктывкарский городской суд Республики Коми является юридическим лицом. Согласно статье 23 Налогового кодекса Российской Федерации, юридическое лицо обязано встать на учет в налоговых органах и а, уплачивать установленные налоги. Постановка на учет в налоговых органах российской организации по месту нахождения организации, месту нахождения ее филиала, представительства осуществляется на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. Однако, согласно общедоступных сведений, Единого государственного реестра юридических лиц Федеральной налоговой службы России официального ее сайта, а Софтыхкарском городском суде Республики Коми в качестве юридической организации, как таковой, ФНС России не числится. Согласно пункта 3 статьи 41 ФКЗ-1, судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации реализуются полномочия как юридического лица в отношении районных судов каковым данная организация не является. Совтовкарский городской суд Республики Коми имеется в виду в данном случае. Также указ президента Российской Федерации номер 506 о назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации является только информационным этот указ а юридически он уничтожны, так как отсутствуют отметки о его подписании уполномоченным на то лицом, что также в свою очередь подтверждается отсутствием должности судьи, районного судьи, федерального судьи, согласно указа президента номер 1574 о реестре должностей Федеральной государственной службы. Если у нас а, юридически существует указ о назначении судей, да, то почему в реестре должностей Федеральной государственной службы должность судей отсутствует? Открывайте раздел 13. Соответственно, решение об обращении взыскания на мое имущество и присуждение неких долгов, выданное организацией, в нашем случае Сафтыкарский городской суд Республики Коми, подписанное лицом в должности судей, который отсутствует, в реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы является ничтожным. В том числе, согласно общедоступным сведениям официального сайта ФНС России, лица, имеющие право действовать без доверенности, я повторю, без доверенности имеют право действовать от имени УФСП России по Республике Коми, вот мы обязательно нужно в вашем случае найти и указать УГРН, ИН этой организации, является Торхов Андрей Леонидович. А от Управления Росреестра по Республике Коми также обязательно указать нужно и УГРН организации, это Величко Елена Валерьевна. То есть вот эти два лица имеют право действовать без доверенности. Ну тут в силу логики понятно что все остальные так называемые сотрудники данных организаций, обязаны действовать согласно доверенности от э, лиц, от юридических лиц, правильно, представляющие интересы той или иной организации. В том числе, вот согласно пункта 3 статьи 55, пункта 7 статьи 187, приказов ФСПП, здесь нужно будет дописать приказ, где они, судебные приставы, действуют на основании доверенности. Доверенность им необходима на совершение тех или иных действий. По-моему, 615 приказ, потом уточню. Я подправлю данное. Заявление. И ссылочка будет под данным видео. Сотрудники, действующие от имени юридического лица, обязаны иметь соответствующую доверенность на совершение тех или иных действий. То есть действия должны быть законными. Правильно? Правильно. Я неоднократно, неоднократно запрашивал письменно документы, подтверждающие полномочия на сотрудников, ФСПП по республике Коми, далее по тексту служба, возбудивших в отношении меня живого человека, живого гражданина СССР. Я повторяю, это юридически значимые документы, которые подтверждаются нотариальным свидетельством согласно при форме 3.6 приказа Минюста номер 313 по статье 82 основ закона нотариате значит, возбудивших в отношении человека исполнительные производства. И этот человек неоднократно запрашивал сведения, мой доверитель, решение, какого органа, органа они исполняют при изложенных высших обстоятельствах. Если у нас как организация районы суд ФНС не числится, должность судьи, в реестре муниципальных должностей не чистится приказ, указ президента о назначении на должность судьи является ничтожным, потому что мы, у нас нет сведений о том, что этот приказ подписан президентом, указ подписан президентом о назначении на должность судьи. То скажите, пожалуйста, ответьте сами себе на этот вопрос. А решение каких организаций? именующих себя судами, мы обязаны исполнять. Вот, значит, мы запрашивали такие сведения, мы запрашивали полномочия на Государственного регистратора, регистратора действующего от имени управления Росреестра по Республике Коми Константинову, которая осуществила регистрацию моего имущества, находящегося юридически по настоящее время на балансе СССР, это очень важные моменты, и вы должны это принять и понять. Товарищи, просыпайтесь, загляните в свои документы, чтобы вы могли де делать соответствующие выводы. Я провержение всегда готова принять, вы всегда можете мне свою позицию изложить, мы можем это все обсудить и решать вопросы дальше. Значит, данное лицо осуществило перерегистрацию, то есть у человека было имущество, да. Значит, он обратился в, значит, в Росреестр, где, согласно кредитного договора, который имеется у Росреестра, да, Данное лицо осуществило перерегистрацию этого помещения как ипотеки в силу договора, где документально не подтвердил, подтвердили законность данных действий в отношении моего имущества. В том числе данная служба незаконно используется, то есть здесь имеется в виду служба ФСПП, персональные данные моего доверителя, которые принадлежат ему как живому субъекту, и он юридически удостоверил этот факт, согласия на обработку которых данной иностранной службе мой доверитель не давал. Данная служба зарегистрирована, вы знаете, на сайте ЮПИК, все эти сведения общеизвестны уже нашей стране. Копии, значит, сюда нужно будет приложить копии соответствующих сведений. То есть у нас есть распечатка, что с данного сайта ЮПИК, Юпик что эта служба зарегистрирована там. Как и в прочем управлению Росреестра по Республике Коми, я как живой субъект права человека и гражданин не давал. В том числе, согласно пункту, здесь вы должны прочитать свой кредитный договор прочитать, если у вас есть договор ипотеки, и вы найдете там пункты, где указано, что денежные средства по данному кредитному договору мне будут выданы только, только после регистрации моего имущества, нежилое помещение, расположенное по адресу, у кого жилое, значит, указываете жилое, как ипотеки в силу договора. То есть, по сути, на момент перерегистрации, регистрации имущества, как ипотеки, денежные средства не были выданы человеку, кредитные денежные средства. Соответственно, регистрация имущества, как ипотеки, на, да, является ничтожной сделкой и не требует ее признания как таковой судом. Юридичес, Юридически организация Сыктывкарский городской суд Республики Коми не существует. Соответственно, решения, выдаваемые данной организацией именем Российской Федерации, являются ничтожными, в том числе. Дополнительно сообщаю, что в управлении по вопросам миграции МВД по Республике Коми отсутствуют сведения в отношении меня о моем выходе. Утрать лишение меня гражданства СССР, приобретенного при рождении по нашим с вами родителям, что подтверждается свидетельством о рождении, в том числе в Управлении по вопросам миграции МВД по Республике Коми. отсутствуют сведения, подтверждающие процедуру моего выхода из гражданства СССР с последующим законным прохождением процедуры принятия гражданства Российской Федерации. Вы понимаете, что граждан Российской Федерации не существует. Существуют физические лица. А в той же Конституции Российской Федерации что указаны? Права и свободы кого? Человека и гражданина. В отношении физических лиц в Конституции ничего не сказано. А это совершенно два разных субъекта права. Человек, гражданин и физическое лицо. Открывайте, изучайте эту информацию. По настоящее время у Республики Коми Российская Федерация отсутствует акт приемки передачи дома, как и помещения, расположенного в нем, с инвентарным номером. Вот этот инвентарный номер, инвентарные, дома, э, инвентарные номера, они присваивались в Советском Союзе э, ведомственным домам, кооперативным домам. Если вы возьмете в Росреестре, Российской Федерации выписку на свое жилое помещение. Там будут указаны сведения. Инвентарный номер ранее присвоенный. Он актуальный. О чем это говорит? Что данное помещение до сих пор состоит на балансе Советского Союза. А также земля, которая прочно связана с данным домом из юрисдикции СССР в Российскую Федерацию, не передавались. Юридические документы, опровергающие данные обстоятельства, у Российской Федерации отсутствуют. При данных обстоятельствах я, как живой человек и гражданин СССР, являюсь законным владельцем данного помещения. Забудьте слово владельня» Вы – собственник своего помещения по всем законам мира, потому что в первую очередь вы являетесь человеком, а человек у нас что? Имеет право выбора жилья. Как вы его приобрели? Это второстепенные вопросы. Вы, как должностные лица, обязаны подчиняться Конституции Российской Федерации, в которой гарантировано, что Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Вы понимаете, все, что сейчас происходит, да, изымают незаконно у людей, вели людей в заблуждение вот этими ничтожными сделками под названием ипотека, лишают человека, да, наших людей, на территории юридически, который существует у нас Советский Союз, понимаете, развития. В Российской Федерации в любом случае охраняется труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда. Обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцов, отцовства и детства инвалидов и пожилых граждан. Развивается система социальных служб. Устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. В той же Конституции Российской Федерации ни слова нету про физических лиц. Поэтому вы должны, понимаете, осознать кто у нас управляет государством? Люди. Поэтому вы должны взять сейчас управление в свои руки. Голосовали за сохранение Советского Союза. Голосовали в каком виде? В обновленном. Давайте его обновлять через ваш разум, понимаете? Через ваши знания и понимание произойдет. Достойная жизнь, которую мы с вами должны сделать. Никто иной, как мы с вами. И все действия, которые совершаются в отношении моего имущества на данном этапе, принадлежащего мне, собственнику, живому человеку, живому гражданину СССР, являются незаконными, мошенническими, соп сопутствующими признаками вымогательства. Что мы требуем? прекратить в отношении моего имущества, в данном случае нашего нежилого помещения, расположенного по адресу, с эвентарным номером, ранее присвоенным по бумагам, которые выдает Росреестр, он является актуальным, то есть баланса Советского Союза в я повторюсь, он не передавалось, не передавалось данное же помещение принадлежащего мне, его собственнику, живому человеку, живому гражданину СССР. <пишите>, Пишите ваше имя, фамилия, отчество. Все действия, вот эти все незаконные действия, они направлены против гарантий, гарантированных человеку и гражданину Конституции Российской Федерации. К такому заявлению, возражению вам необходимо приложить копию, копию своего свидетельства о рождении, копию свидетельства о удостоверении факта нахождения гражданина в живых. Мы прикладываем сюда заявление, которое мы направляли в УСФСП Российской Федерации. Мы запрашивали полномочия, подтверждающие законность действий судебных приставов. Мы запрашивали полномочия у регистратора, который осуществлял регистрацию ипотеку в силу и закона. По сей день мы не получили ответа на наши запросы. Поэтому, дорогие товарищи, люди, человеки, делайте соответствующие выводы, что происходит сейчас у нас в стране. Под данным роликом, значит, я выложу данное заявление возражения. Через некоторое время выйдет мой следующий вебинар, в котором я укажу форму. Эта форма предусмотрена приказом Минэнергетики, где вы имеете право на признание записи регистрации ипотеки в силу закона как технической ошибки. Я с вами прощаюсь. С вами Виктория Момотова на связи. До следующих встреч. Всего доброго.